Всем привет, вы на канале Тыков ТВ, и с вами я Беззубик, и я совместно с Катей, всем привет ребята, снимаю видео, которое называется Драконы в скрытом мире, третья часть, вы молодцы, набрали целых 100 лайков, даже больше, по крайней мере на тот момент, когда я смотрел, было 100 лайков, и я, конечно же, сняла для вас это видео, я надеюсь, вам понравится, я очень рада, я вас благодарю за то, что вы поставили лайк, я очень рада, благодарю вас и большое спасибо. И я, вы, наверное, удивляетесь без зубик, почему я без дневной фурии, так как она сидит с нашими малышами, так скажем, но ну, пока что с яичками, так как детки скоро вылупятся. И, ребята, спасибо, что вы проголосовали, как назвать э, моего ребенка. и я бы была... Из комментариев больше всего было гром. Я вас благодарю, большое спасибо. Сразу говорю, имена для других деток я придумала еще давным-давным-давно, когда только придумала эту историю такую, как небольшое продолжение. Поэтому я, я честно скажу, я придумала это еще где-то, получается, пять месяцев назад. Вы не ослышались, пять месяцев назад, и я долго не могла решиться снять видео, это нет, ну... Как вы поняли, я для вас снимаю. И это третья часть, и всем спасибо, и приятного просмотра. Давайте начинать. Дорогая, дорогая. <свы> а, а, да, Писубик, чего? Ну, как ты себя хорошо чувствуешь, как наши детки еще не вылупились? <свы> О, да нет, все хорошо, все хорошо, я пока что сижу. Ну и что, что сказали подписчики, как мы назовем нашего ребенка? Мы он зовем Гром. Ух ты, это хорошо, потому что я сейчас тебе скажу имена наших остальных детей. И давайте слушать. Девочку мы решили назвать Луна, потому что она как Луна. Ну что, вполне логично по ее окрасу. А мальчика мы решили назвать Шторм. Другого мальчика. И получается, что два брата будут зваться Гром и Шторм. Большое спасибо. А то я думала назвать их Рэ... А то я думала одного назвать Рексом. Но все же Гром. И Гром, мне кажется, даже лучше сочетается. Да, ребяточки, спасибо. Теперь у меня будет два сына. Два шикарных сына. Это Гром и Шторм. Большое спасибо. прям, прям вот всё. спасибо. Спасибо. И еще моя маленькая дочка будет Луна. Но я, я бы так не сказала, что она маленькая. Она получается старше всех, так как а, ее яйцо впервые появилось. Старшая будет дочка. Ух ты, прикольно. Ну ладно, надо ждать. Я полетела тогда на работу, хорошо. Ах, надо будет ждать. Спустя несколько месяцев. Ой, ой, как хорошо я поработал. Ладно, пойду посмотрю, как там дневная фурия. Так, детки, ну что ж, давайте-ка начнем наши занятия. Все готовы, я надеюсь. Да, маму, все готовы. О, дорогая, привет. О, дети, как у вас дела? Папа, папа, папа пришел, папа пришел, папа пришел. О -о -о -о. Привет, Гром, привет. Ну, что вы тут делаете? папа, папа, папа, папа. Папа, поиграй со мной, папа, поиграй со мной, папа, папа. Ой, Луна моя красавица. Ну, что вы тут дел... делаете? О, ну, мы тут с мамой учимся, так скажем, обороне и всему такому. Да, и я! О, да, да, сестра. Ты лучше не обижай, это, ты знаешь, они у нас малыши. Я не виноват, что я младшей сестры. А что происходит? О, папа пришел. Да, привет, шторм, привет. О, дорогой, привет. Одина Фурия, привет. Я учу наших детей обороняться. Молодец. Да, то им это пригодится. А то вдруг какие-нибудь драконы будут дикие к ним присадить, Ну или люди. Ну да, только плохие люди. Ну да, Игенгарь, не надо бежать. Ну что, детки, молодцы, молодцы. Огурцы. И, и, и, молодцы, огурцы. А, я тогда полетел в пещеру, а вы тут тогда занимаетесь, мамой. Хорошо. Так, детки, не отвлекаемся. Давайте будем, так скажем, заниматься нашей борьбой. Так. Что ж, так как Луночка, моя красавица, моя любимая доченька, старше всех. Да, да, я старше. Да, то она у нас будет в виде противника. Поэтому вы, мальчики, должны пытаться отбиться. Только давайте аккуратно пытайтесь. Хорошо, мама, я вас порву как тряпок. Доченька, я говорю, еще раз аккуратней. Ну хорошо, мам. А, ребята, на этом моменте я немножко остановлюсь и кое-что вам, э, так скажем, расскажу. И я как бы посоветую с вами, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня как бы есть такой небольшой вариант еще дальше продолжать этот сериал, но уже отдельно про персонажа отдельного. Господи, что я говорю? Извините. То есть, про отдельного из этих малышей. И я знаю про какого-то, как я говорю, я эту историю уже пять месяцев назад написал И до сих пор пишу хм, секреты. Хм. А, ну, это такая небольшая секрета. И именно про вот эту девочку Луну будет вся история. И пишите комментарии, хотите ли вы продолжение. Ну, наверное, хотят, конечно же, вы. Хотите, конечно же, вы. Господи, что я говорю. Ой. Это будет такая небольшая, как трилогии именно про Беззубика и про их детей, то есть как у них появились дети, как они жили вот это все время. Это как бы на этом вот эта серия как бы будет заключительная, поэтому просто если что говорю, что именно про Беззубика не и Невну это заключительная серия. Потом будет серия про... про вот эту милашку и голосуйте, чтобы она обязательно ушла. Я вам очень хочу ее показать. Вы же хотите посмотреть, какое будет продолжение? По-моему, я очень хочу, чтобы мы эту историю распространили, как бы больше людей были ну хоть два-три человека были согласны с моей историей продолжения каплючить дракона. Дракона скажет Амилия. Я надеюсь вы меня поддержите. Так, продолжаем. Ну что ж, давайте попробуем. Так, так. Шторм, давай первый. Хе -хе -хе, сестричка, я тебя порву. Я тебя порву. Я тебе честно говорю. Ой, братец, смотри, как бы я тебя не порвала. Ну что ж, начинайте. Я... Так... Ой, это ты меня типа порвала. Я победила. Ну что ж, дочка, молодец. Так, шторм тебе не больно. сестра, и правда у нас сильная. Ну, она пошла в папу. Да, я сильная, как мой папа. Ну, и, конечно же, она так, э, такая же красивая, как мама. Да. <смех> Можно я не буду драться? Сынок, ты должен, должен научиться драться. Это обязательно. А то вдруг на тебя кто-нибудь нападет. А, ну, я позову сестру. <смех> сестра не будет тебе помогать. Она будет занята своим делами. Да, я! А ты учись э, давать сдачи. Хорошо, я попробую. Ну что ж, давайте деревы. Ну что, младшенький, готов сразиться со мной? Я, я, я попытаюсь, я, я очень сильный. Да, сынок, давай. Ты должен попытаться, это очень надо. Поэтому давай, попытайся. Да, я, я буду сильным, я попытаюсь. Попытаешься, но тогда смотри, ярость Луны. Might... <frying noise> что это было? <block noise> это была ярость Луны. <olive> Помогите! Он того не сильно ударил, не сильно, но это было страшно. Ой, мальчики, мне немножко стыдно. Вы что, проигрываете, девчонки? Ну, ну просто она же старше нас. И я вас умнее, вообще-то. Ой, так да кто бы говорил умнее, умнее. Ну что ж, пойдемте играть, пойдемте на площадку, где папа всегда у нас с работы прилетает. Да, полетели, давайте аккуратно, это а очень плохо летать. Э, э, э, э. О. Я царь горе. Я вот сюда так достану. А ну-ка иди отсюда. Так, детки, вы пока что играйте, а я полечу. Мне нужно... Ой, прости. Да ничего, а я зацепился там. Мне нужно нам всем ужин поймать, поэтому вы отдыхайте тут играть, а я полечу. Только давайте без травм, хорошо? Хорошо, мамочка, я за ним послежу. Молодец, Луна, я полетела, все. Видите, все хорошо. Ну что, братики, поиграем? Да, поиграем. Хе-хе, включи мала. Ай-ай-ай, крыло, подождите, крыло-крыло. Крыло, крыло, блин, братья Ты чего? А outra... где она? Она упала. Она упала? Ай, крыло мое. Ай, сестра, сестра, ты в порядке? Ой, прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. Да, мы не хотели, и, и, и сестра упала. Да еще то там. О, крыло. Так, детки, что происходит? Луна, что произошло? А, мое крыло. Луна, ты в порядке? О, о, о, о. А ну-ка быстрее, врача. Что произошло? Я же сказала вам не драться, а просто играть. Так, давайте врача. Так, ммм, ммм. Ну что ж, диагноз не очень хороший. К сожалению, у нее очень с крылом плохие новости, но это даже не достижение, я даже не знаю как это назвать. Она не сломала крыло, но так уж и было, что, к сожалению, она летать сможет, но не на большие расстояния. Пролететь немножко она сможет, а вот на большие расстояния она не сможет летать. Но нет! Может, она вырастет и все пройдет? Ой, только чудо сможет это все излечить науки. Это не подвластно. Нет! <смех> я сейчас вас тихо другаю. Кто в этом виноват? Кто мою бедную дочку обидел? Прости. Мама, это я. Ой, дочка, ну что ты? Ой. Ну ладно, я буду жить с таким крылом. Ничего же не поделаешь? Да, доченька, в принципе, ничего не поделаешь. Ребята, если вам понравился этот мини-сериал, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, и пишите в комментариях, продолжать или нет. И тогда я посмотрю, и, скорее всего, я буду продолжать истории именно про вот эту миленькую драконику. Сразу говорю, он вас не разочарует, поэтому лучше вам, как бы, написать хочу продолжение, потому что там не только про нее, а еще про кое-кого. Если хотите узнать, то пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем пока, ребята, пока, пока, пока, пока, пока, пока. Пока. на меня, лайкни меня,